догорает кастрик всем привет ребята Красное утро. Вообще, вчера веселуха было, все развлекались, отдыхали, танцевали, шашлыки делали. Я решил сегодня пройтись по лесу. А с утра. сегодня еще праздник наш с женой годовщина годовщина свадьбы вот, ровно год назад мы с ней поженились приоритеты в жизни уже поменялись ожидаем ребенка вот. радость вот, в нашей жизни Так, вот я смотрю еще черника. Черника есть, ну, уже отходит. кое где на? Отлично. Попробуем. Угу. Класс. Нужно. еще надо собирать, прилично покушать, вот. крепенькая, кругленькая. Ой, не брать не высказать. Хм, классно. Ну так название асфальт. Мы подалеку отошли. Ну, свои ощущения За вчерашний день Но Давно на какие-то такие поездки Не выезжали там, где и развлечения И обучение Встреча с, ну, с большим количеством предпринимателей вот, Которые делятся своим опытом вот, Некоторые моменты обсуждают вот. тем более тем более все это в таком формате веселье вот. не деловой там -код или что-то блин еще строго нет все в формате весело на белорусское море сходили блин это круто это круто это блин не знаю как реально на море не видно друг другого берега О, фотографировались, метров 100 150 я отходил ну от от берега вот. по воде мне по колено было вот. то есть как бы, берег очень долго начинается вот. и там вдали видно что люди метров за 300 вот. еще там ну, даже не купаются нет глубины вот берег вот такой пляжный берег вот. те кто боится купаться не умеет вот. Ну, наверное, для них это будет супер. Вот. Не утонешь никогда, вообще никогда. Вот. Поплескаться для детей. Ну, вообще шикарно. Вот. Так, а может сходить в дороге. Поставим, вот. посмотрим. На природу, на инфраструктура какая-то съездим. Может сегодня съездим в Европ? Туда говорят, недалеко. Где-то 5-7 километров. Большой гипермаркет. Как сказали. Я не знаю. Вот так сказали. хорошо прогуляемся дорога никого нету ну утро замечательно вообще солнечно О, небо чистое вообще хорошо класс, класс класс Курортный поселок Нарочи, вот, наверное, туда курортный. Вот. 11 километров, дальше база, кстати, вон автобусная остановка, это Там до города доехать, вот. ладно, по кругу не пойдем, вернемся на ту дорогу, которую пришли сюда, впрочем замечательно день вчера прошел, вчерашний прошел. Отдыхаем хорошо. Всех приглашаем вместе. Давайте заполним этот, так сказать, курортный лагерь. Вот. Чтобы они думали, чтобы еще построить домики для людей. Вместе веселей. Вот. Ну. Ягодки. Утреннюю дозу витамин. Вот. Ремень. М -м. Вкусно, очень вкусно. Она проснулась, день начался прекрасно, все, до встречи всем.